Доброго времени суток. Всем приносим свои извинения за задержку, но погодные условия интернета не всегда нам дают связь вовремя. А сегодня мы начинаем четвертый модуль, который угу. звучит так. человека новая эпоха. Время, временная и пространственная перестройка тела. Тема же сегодняшнего угу. урока пространственно-временная структура ощущений, Матрица угу. тела нового человека, новой эпохи и его наложение на физическое тело. Звучит сложно, но, Ольга Викторовна, да. вы разумите. Да, действительно звучит сложно. Добрый вечер всем, потому что мы отвыкли от каких-то терминов и жили очень даже хорошо и спокойно, пока, наконец, не проснулись и не поняли, что, оказывается, мы живем в другом мире но в другой реальности, и, оказывается все не так, как нам все время рассказывают. Все так. Значит, давайте начнем с того, что человек не понимает, как он втекает и как он находится в пространстве. Ну, то есть, вернее, нам как-то так отшибли память настолько, что мы не понимаем, как мы погружены в это пространство, то есть, насколько мы в нем находимся. Дело в том, что у нас есть переключатель, который с внешнего на внутренний переключает да, наше вхождение куда-то. С чем это сравнить, пока непонятно. То есть вы в какой-то момент времени отключаете тело ум и находитесь как энергия да, в пространстве. И тогда все остальные инструменты работают с пространством в таком взаимодействии. Да? А потом, когда вдруг значит, материализуется ваше тело, ну, не знаю, как уже тут обозначить, и когда вы начинаете внимание переключать на него и чувствуете его, да, то есть вот оно появилось, физическое тело, то в таком случае у вас обзор другой, то есть видимость другая, и вы начинаете видеть другую реальность и совершенно в другом мире оказываетесь. Вот. То есть это переходное такое состояние, которое человек ну, в обычной жизни он не отслеживает, то есть он не понимает, как он находится, энергоструктура без тела. То есть вы когда себя представляете, вот нет физического тела, ума тоже нет. То есть что? Да, вот мы как энергия. Да, то есть это вот будет один взгляд, это будет наблюдение, это будет значит, познание мира, но это будет совершенно другое мироощущение, и вы будете видеть, слышать, чувствовать, воспринимать мир как абсолютный покой, как состояние такого благоденствие, да, ну, как мы обычно с вами в медитации бываем. Вот. И, соответственно, то есть это наше обычное состояние. Когда мы включаем тело сюда, в эту структуру, как бы обнаруживаем, о, у нас еще и тело есть, как, как...". круто, да, а, <coughs> то, конечно, тело дает другую картинку, оно переключается на другие регистры, в другие частоты, и тогда мир воспринимается уже совсем по-другому, то есть мы можем этими глазами видеть что-то, хотя в той реальности вот это была подсветка просто, да, то есть смотрите, <свы> это как бы как назвать улавливание других волн, да, то есть вот есть передачи, которые могут уловить радиоволны или телевизионные волны, да, или еще какие-то, то есть по... Не по, ну, как по высоте частот, да, если бежать в сторону ультразвука, то есть там должно быть частотность выше, допустим, да, или наоборот ниже. То есть в зависимости от частоты открывается дверь в пространство, и вы видите совершенно другое пространство. Мало того, что оно идет по герцам, по частотам, оно еще идет по времени. То есть какую-то наносекунду вы открываетесь перед собой один портал и видите один мир, ну не знаю, каких нибудь там динозавров или там еще что-то. Потом схлопывается пространство, а вы начинаете видеть совершенно другое. То есть у нас здесь, в нашем пространстве может быть все что угодно. И иногда люди видят какие-то картинки, они просто не осознают, что они попали в другую частоту. Ну то есть мозг переключился, позволил заглянуть в другое пространство и... Он там находится. То есть мозг рисует реальность, и вы в этот момент находитесь там, в той реальности. Ну, кто-то читал, наверное, да, видел, как 45-й год, не помню какой, там, значит, когда они проводили эксперименты с телепортацией корабля, да, то есть в одном месте корабль исчез, в другом появился. То есть вот они переводили реальность с одной точки в другую. Это, в принципе, у них получилось. Правда, там команда она была неподготовлена и понятно, что там живых уже не осталось. Но это не пони... если бы люди понимали, как на самом деле что происходит, я думаю, что с ними было бы все в порядке. То же самое касается каких-то треугольников германских или чего-то. -то. То есть должно быть понимание того, что на тебя воздействует другая частота. Соответственно, ну поскольку в Бермудах там все кристаллы от атлантиды, да, там валяются. Соответственно, там огромное магнитное поле, естественно, да, и само собой ты частоты другую. И когда туда что-то попадает, в эти частоты, да, соответственно, меняется реальность. И божественность переключает эту реальность, то есть мозг переключается с одной реальности на другую. И все, и вы оказываетесь совершенно в совершенно другом месте. Вместе с кораблем. Конечно, корабль не умеет менять реальность, но там есть люди, которые очень хорошо и с одну частоту на другую прыгают, и, соответственно, оказываются в другой реальности. Да? В общем, схема не такая сложная, если в ней разобраться и понять, в какую сторону, куда можно, как зайти. Но поскольку нас никто этому не учил, и как, как бы у нас нету. Не то чтобы нет школ, у нас, наверное, только-только ну, начали изучать квантовую физику и как-то пошли какие-то знания да, о том, как, как все работает. Но вообще такой вот классической школы, как, вот, допустим, школа обычная, да, образовательная, там, изучающая какие-то науки, вот такой школы по изучению разных пространств, в которых ты находишься, ну, на сегодняшний день я пока вот не знаю. Наверное, это где-то ближе к Тибету, там ну, что-то есть обучение какое-то, да? Ну, поскольку они умеют э, телепортироваться и так далее. Вот. Ну, а так, чтобы вот в общую какую-то, я не знаю, наверное, на, может быть, когда-то эти школы появятся. То есть, что мы из этого всего должны понять? Мы должны понять, что есть много самых разных дверей, в которые мы можем спокойно заходить и выходить обратно, без вреда э, для здоровья тела, без вреда для... То есть мы можем отстегивать свое астральное ментальное тело, да, и сознание наше может путешествовать где угодно. Мы можем туда путешествовать с физическим телом, эфирным и так далее. Да? То есть мы можем сами расслоиться, как слою на пирог, да, и поделить себя на части. Одна часть находится там, одна находится там и так далее. То есть... Ну, история знает много всяких разных случаев, Там, пишет, что монах, один монах сидел в тюрьме, но на самом деле у него в пяти разных точках сразу видели разные люди и не зафиксировали то, что он везде и всюду. Оно так и есть, то есть понимание того, как, что такое коридоры, что такое порталы, что такое перемещение в разных герцах, это не новое, я ничего нового вообще не рассказываю. Здесь, наверное, единственное, чтобы было понимание, все рассказы, которые вы прочитали, услышали, чтобы у вас просто связалось в одну единую картину, и вы понимали, что люди сталкивались с какими-то ситуациями, которых они не понимали, то есть при них это было непонимаемо. Ну вот идет, идет снежный человек, раз на картинки пропал, и все, их портал. А ты и куда? Что в смысле как это? Ты что, так? Что у нас пленка закончилась? Нет, пленки не закончилась. Просто он знает, как открывается портал, зашел и все, у него нет. Да? Ну, картинки эти есть, они зафиксированы. Наша задача с вами научиться взаимодействовать с той реальностью, которая нам нужна. Да? То есть мы будем... Формировать ту реальность и продвижение от нашей реальности до другой реальности. Это уже задача всех остальных структур, которые могут совершенно спокойно а, совместить да, эти реальности. Для них вообще нет проблем никаких. Значит, как это делается? Мы обычно это делаем только медитацией. Ну, потому что мы в, обычной, как бы в обычном состоянии мы выходим из состояния равновесия и не можем удержать ту частоту для того, чтобы рисовать другую реальность и как бы, проектировать ее. Да? То есть нет стабильности внутренней. А когда вы выходите из этой стабильности с открытыми глазами, допустим, то вы теряете частоту и вы уже в другой мерности. И вы не можете поддерживать ту реальность, соответственно, не можете там продолжать рисовать и не можете что-то там делать. То есть вы как бы спустились, как это можно сказать? Вы спустились на ступеньку ниже, и вы находитесь не на том этаже и не можете уже прорисовать на этом этаже, невозможно уже. То есть нужно обязательно подняться опять по ступенькам нарисовать там. И удерживать там ту картинку, которую вы там нарисовали. Поэтому мы с вами сегодня попробуем научиться удерживать внутри себя без медитации ту реальность, в которой мы оказались. И научимся рисовать в той реальности, в которой мы там рисуем. Здесь во всех сказках рассказан этот механизм. Ну, вернее, знаете, в сказках осталось только... Я уже говорила, что от сказок у нас осталось начало и конец, а середину тех процесса почему-то кто-то убрал. И сделано это было такое ощущение, что сделано ли это намеренно, чтобы у людей не было понимания, как этот человек значит, нарисовал реальность какую-то, и она значит, у него произошла, и она, она показывает только конец картинки. Ну, то есть что там да, происходит. А как это делается и что для этого нужно, ну, то есть какие кнопки надо нажать и как это нужно войти, и как это нужно выйти и что нужно вообще сделать. Да? То есть механизм он как-то так размыт. Я читала внимательно сказки и там как-то вот не особо заостряют на таких моментах, где действительно нужно было, как нужно было переключаться. Ну, например, вот если крошечка-хаврушечка, то там вообще, значит, залезь в одно ушко коровье, вылези из другое ушко. Ну, понятно, что ты открой портал, как-то, да, и, как, если корова это какой-то символ, то есть там тоже, тогда так надо расшифровывать, то есть, есть что-то понимать там, да. Вот. И понимание того, как именно переключиться. Да, то есть что должна быть хронология события какого-то. Да, то есть пункт первый делаем вот это, пункт второй делаем вот это. А там как-то так расписано, что ты не понимаешь ход мыслей. То есть что, зачем надо сделать и куда надо, да, чего. Ну, немножечко вот близко есть о сказка про бобовое зернышко вот там немножечко попытались какой-то пункт один создай пятую мерность ну то есть посади бобовое зернышко оно вырастет далеко вверх ты значит по нему пока забираешься вот ты оказываешься на седьмом небе ну или в каком-то там то есть вот какой-то процесс уже начал там как-то был понятен вот из одной сказки да вот а в остальных сказках нет начала то есть там есть конечная картинка. Не, ну, начало есть, конечно, там, допустим, человек визуализирует, ну, я хочу быть, там, не знаю, ну, столбовой дворянкой. Ну, допустим, да, какая-то картинка есть, у человека нарисовал себе реальность. Он нарисовал свой двор, своих, значит, своих, свой теремок или там своих слуг, или там щель -то. То есть вот он хочет поиграть в какой-то реальности. Он ее нарисовал. Щелк, происходит его реальность, и все, он там находится. Но при этом не рассказаны э, ступени, да, что ну, не, там какая-то первая ступень есть, что-то там вроде э, 33 года сидела, медитировала, и наконец себя там озарила, и что-то там включился, какой-то портал, она, значит, чего-то там стала соображать, <къем> ну что все в жизни не так устроено. Но опять же, вот э, нет механизма такого очень понятного. Поэтому мы с вами будем делать свое собственное да, прохождение по всем измерениям. Мы будем сами все это строить и заново, что будем делать, соответственно, будем заходить куда-то. Да. Погружение. Погружение. Глубокий вдох, глубокий выдох. Начнем мы с вами с медитации. Да, то есть мы с вами помедитируем и потом перед окончанием медитации мы с вами откроем глаза и останемся в медитации. То есть мы останемся в том состоянии, в котором мы были и не будем выходить никуда. То есть несколько минут мы будем находиться там, ну просто с открытыми глазами. Это будет просто упражнение, чтобы вы как-то привыкали что либо и самое главное, чтобы вы там не уронили вибрацию. А пока вибрацию набираем. Заземляемся сегодня оранжевым лучом. Не рубин, благодарим планету. Соединим энергии. Дыхание восьмерки. Нам сегодня нужно хорошая вибрация. Если кто-то забыл, напомню. Вдох. Правильно идет. Энергия идет. Солнечное сплетение. Чакра знаний. Наверх. Из чакры знаний выходим на, из тела, движемся наверх, петля, заходим снова в солнечное, сплетение, выдох, выдыхаем в первую чакру, петля под ногами, и снова вдох, солнечное сплетение, чакра знаний, выдох. Э, вдох, вдох идем. Вдох наверх, петля, вниз. Выдох петля. Каждый раз каждая петля становится все длиннее и длиннее. То есть нам нужно замкнуть центр Земли и центр Солнца. Это приблизительно 10-11 дыхание. Дыхание плавное. Оберните себя в энергию вознесения. Внимание в солнечное сплетение. Мы снова становимся магнитом. Вы почувствуете магнитное поле. И как оно расширяется, разрастается вокруг вашего тела, выходит за пределы, и вы в коконе этой магнитной энергии, и вы сила притяжения. Чувство. Теперь представьте вокруг себя пространство, в котором вы будете работать. Примеряйте на это пространство самые разные объекты. Все что угодно. Лес, речку, горы, фонтаны, клумбы. Поля, что угодно. Нарисуйте также все объекты, которые нужны вам. Ну, кому-то теннисный порт, кому-то пруд с золотыми рыбами. У каждого своя фантазия. магнитная энергии сделают все за вас. Сейчас только представление. Даем возможность энергии работать. Желаемое притягивается к вам. И устаканивается, устанавливается в вашей реальности. В таком виде, в котором вы нарисовали. Ничего делать не надо, просто наблюдаем. Теперь не теряя магнитное поле, ощущая себя притягательной силой, плавно открываем глаза и рисуем, продолжаем в этом же пространстве, которое вы только что видели. В этом же пространстве рисуем продолжение. Дополняйте свой ландшафт или свой дом или еще что вы там нарисовали. Ничего не заканчиваем. Все так же. Ничего не изменилось. Глубокий вдох, глубокий выдох. Возвращаемся здесь сейчас, открываем глаза. Возможно, это получится не с первого раза, и кто-то при открывании глаз может потерять ту реальность и не сможет продолжить. Это получается не всегда у всех сразу, и не всегда Ой, четко люди видят, да, какая-то картинка смазывается, что-то теряется. Здесь нужно будет просто еще одну активацию шишковидной железы, как донести ее до состояния такого, что она отдавала яркую такую картинку. Да? То есть ее нужно просто дошлифовать, скажем так. Если у вас получилось создать это все, если вы ощутили новые какие-то... Чувства, когда вы были магнитом, появились ли новые какие-то мысли, коротенько так обозначьте, напишите, если что-то такое Но появляется. Надежда, там есть вопросы? Да, у нас есть вопрос. У женщины сломался зуб второй справа сверху. Что это за программа? В то же самое время тот же зуб сломался и у подруги. Такая синхронность о чем говорит. И другая слушательница добавляет, мне тоже интересна тема синхронности. У людей, которые часто общаются, одинаковые события происходят. Почему так? Зуб Еще справа, сверху. справа Второй. сверху. Второй угу. зуб справа сверху. Это получается резец, да? Ну, да. Два, два резца. А, клык получается, да? Нет? А. Нет, еще не клык. Нет, еще не клык, да. Все поняла. А... <кхем> ну, верхние зубы всегда говорят о взаимодействии с другими людьми на духовном уровне. То есть, если есть желание договориться по-хорошему и спланировать все задачи, которые вы выбрали, то есть, например, совместное развитие. Да? Будете ли вы вместе развиваться с человеком, будете ли вместе учиться, будете ли вместе сотрудничать и помогать друг другу в своем развитии. Если существует договоренность, значит, все хорошо все замечательно. Как только начинается разнобой и разногласие, соответственно, чувство жалости от того, что тебя не понимают, тебя ничего не вдохновляет. То есть люди, которые рядом с тобой, они просто не участвуют в твоей жизни. И у них планы совершенно другие. То есть вообще там, передние зубы, они это самые крупные планы. Да? Дальше зубы поменьше, они как бы... Перетирают уже мелкие детали, обговаривают какие-то мелочи, а здесь все-таки идет планирование такое, да, крупное. То есть получается, что с партнером нет договоренности именно в самых глобальных, самых таких вещах, нет взаимодействия. То есть у ваших родителей нет направления развития совместного. Ну, хорошо. Люди могут по разным путям развиваться, да, но здесь еще включилась эмоция жалости, хотя можно было ее выключить, да, совершенно спокойно, потому что есть люди, которые развиваются в творчестве, есть люди, которые развиваются, допустим, в духе или в теле, допустим, да, пытаются. То есть каждый начинает развитие со своей чакры. Если один развивает себе шестую чакру, допустим, и занимается духовными практиками или там чем-то, а другой может а у себя развивать, допустим, ну, какие-то таланты, например, музыка или еще, там пятая чакра будет активирован То есть у людей могут быть разные как бы, направления да, развития, но если это спокойно воспринимается и что люди не, не имеют общей точки соприкосновения -то, да и не обсуждают какие-то дела, вот. Если они отнеслись спокойно к этому всему, ну, значит у них все хорошо. Если же они начинают злиться и испытывать чувство жалости, что у нас нет понимания друг друга, у нас нет взаимодействия, ни не сотрудники, мы не партнеры, то, конечно, зубы начинают плакать, то есть теряются пальцы и, соответственно, ну, ну да, так можно сказать, что у зубы плакать, а иногда, если это уже очень резкое такое непрощение, то тогда, конечно, зубы можно и удалить, потому что любое удаление – это всегда непрощение, это всегда несогласие с тем, как с тобой поступили, как, как, бы, как к тебе отнеслись, как к человеку. Что касается синхронности. Мы всегда подобное притягивает к подобному. Вы должны понимать, что на какой частотности вы вибрируете, на такой частоте к вам притягиваются обязательно существа. Но Мало того, что частотность, то у вас еще должны быть похожие эмоции, не отработанные какие-то негативные, допустим. Да? А по талантам люди могут тоже притягиваться. Да? Вот. Но это бывает не всегда. Вот Поэмоционально, да. То есть, почему все люди эмоционально кучкуются, да, ну, смотрите, если пьющие люди приходят в магазин, они кучкуются всегда вместе, они друг друга находятся километр, что называется. Это происходит потому, что эмоция жалости, она притягивает к себе таких же, и, соответственно, они начинают уже вместе там тусоваться. Это касается всех. И люди точно так же, которые испытывают одинаковые эмоции, они обязательно притянутся друг к другу. И будут друг другу зеркалить, то есть показывая друг на друге какие-то ситуации, которые надо исправить или ну, что-то там переписать и проработать. Да? И вот, конечно же, синхронизация, да, получается, что вы просто видите себя в зеркале, и надо, значит, надо что-то делать. Угу. И вот у нас интересный отклик о медитации. Угу. Сейчас одну секундочку. С открытыми глазами также листала с огромной скоростью, и энергия в горло шла с огромным потоком. Теперь не могу сфокусировать зрение, размыты мелкие предметы, хотя вблизи обычно хорошо вижу, что-то после медитации нужно сделать для фокусировки. Все нормально. Пришли в себя глаза. <связывая> <связывая> да. Медитация заканчивается. Все энергии успокаиваются, устаканиваются, и где-то человек через 10-15 минут приходит в полное нормальное состояние. Все исчезает, ну, как бы все проходит, и вы снова в сборке, и вы обычный человек. И зрение возвращается, и все возвращается. Поэтому никогда не бойтесь, что это как-то будет надолго. Нет. 10-15 минут, и все дальше опять обычная жизнь. Угу. Uh, у нас uh, урок uh, был открыт, и вот слушательница пишет. Я первый раз на уроке. Нужна ли подготовка для четвертого модуля? Мозг все время разговаривает во время медитации. Uh... Ну, я долго воевала со своим мозгом, просто в самый неподходящий момент высунется и скажет, ой, у тебя там сейчас такие важные дела. Вот. Я с ним договаривалась. И, ну, я тебя очень люблю, но ты являешься бортовым компьютером и не более того. Хозяин в теле душа, и она будет делать то, чтобы двигаться в развитии и получать опыт. И поэтому она будет зада задавать направление, темп и так далее. А ты будешь служить. То есть мы с умом как-то вот так договорились. Потому что, ну вот правда, первое время это было что-то с чем-то. И выключить, он, его лихорадило, и он испытывал страх, что я сейчас его выключу и без него обойдусь. Да, без ума жить можно, потому что сердце его очень хорошо заменяет. Вот. и получает ту же информацию даже больше, да, разумеется почему он испытывает такой страх, и почему он вмешивается, это еще такая тайна, пока мастерам это не открылось, да, но тем не менее, научить его успокаиваться и ждать своего очереди, и ждать, здесь нужно все-таки мозг научить выдавать вторую фразу, то есть сначала первый говорит сердце, то есть, смотрите, вы разговариваете с каким-то человеком, он вам задает вопрос, вы слушаете сердцем, отвечаете сердцем и только после этого можете включить мозг и ответить уже мозгом. И второй ответ, когда вы отвечаете мозгом, он бывает совершенно лишний, ненужный и бесполезный, и бестолковый. Мало того, он еще и неправильный. Но, тем не менее, просто научите свой мозг отвечать вторым по счету. Потому что мозг, он все-таки всегда захватывает микрофон и первым пытается растолкать всех. Дайте я, я тут самый умный. Может быть, ты, конечно, и самый умный, но информация все-таки интуиция приносит истинную и правильную. А ум заблуждается почти всегда. То есть у него нет опыта и нет ну, реальной картины мира. Ум очень легко обмануть. И сам обманывает хорошо, и ум очень вот легко обмануть. Поэтому, конечно, лучше его поставить на второе место. А первое место занимает душа. Ну вот как-то сделайте такую медитацию, вот постройте да, по счету. Так, ты номер один, а ты номер два. И, пожалуйста, знай свое место. Я тебя люблю, но у тебя должно быть свое место. Угу. Хорошо, а если вот на эту часть вопроса нужна ли подготовка для четвертого модуля? Ну, да, знаете, просто иногда приходится по... еще раз повторять то, что уже было пройдено. Конечно, хорошо, если приходит на... То есть вы прошли какие-то там первые, какой-то курс, допустим, да, там, ну, допустим, там, один или там еще что-то хотя бы ознакомились да, с какими-то медитациями, потом уже приходится. Да, конечно, это просто удобно для меня, и для старичков, если так можно сказать. Вот. Конечно, желательно, чтобы люди уже что-то понимали, знали, потому что начинается переспрашивание того, что уже пройдено. И не знаю, как здесь, как найти самые лучшие варианты вот из этого, из этой ситуации. Но все-таки, наверное, надо просто взять какой-то курс и прослушать какие-то лекции. И тогда уже вливаться в поток угу. а... Не поняла с дыханием и петлей. Восьмерка от центра Земли через солнечное сплетение до солнца. Как идет верхняя петля и как идет нижняя петля? Ну, давайте еще раз. Вдох идет в солнечное сплетение, вдох сразу наверх, выходит через чакру знания, знание у нас на спине между лопаток, то есть вошли в солнечное сплетение на спину сразу и пошли вверх, да, вверху делаем петлю и входим опять в солнечное сплетение, да, то есть это у нас центр восьмерки, дальше идем вниз в первую чакру, делаем петлю, Опять раз, и снова в солнечное сплетение, уже наверх идем, да, вот, в чакру знания. И таким образом у нас вот эта вот петля, восьмерка, сюда, здесь у нас вдох, здесь у нас выдох, снова вдох и выдох. Так, каждая петля, она длиннее становится и длиннее, да? если первая была петля маленькая, следующая у нас побольше петля, и таким образом, где-то 10-11 дыхание мы замыкаем центр Солнца, достигаем центра Солнца и замыкаем центр Земли. Вот. А середина у нас солнечное сплетение. То есть мы вот эту вот восьмерку замкнули. Это медитация для того, чтобы вы научились понимать, как с помощью дыхания мы в принципе... Открывали и активировали все свои чакры, которые у нас находятся и в центре Солнечной системы, да, и в центре Галактики, и в центре Вселенной. Да. У нас 12 чакр, и надо, чтобы они были все активны. То есть мы находимся сразу во всех измерениях, соответственно, мы включаемся как творцы. Да, поэтому мы создаем электромагнитное поле. Разумеется, для того, чтобы научиться строить свою собственную реальность, находиться в этой реальности. Вот. И потом ее не терять. Да? То есть, потому что когда мы с вами... Дальше мы будем учиться тому, что мы не будем заходить в медитацию совсем. Да? Мы просто э, научимся, сделаем несколько вдохов, выдохов, поднимем вибрацию, то есть придем в состояние покоя и уже прорисуем реальность для того, чтобы она начала материализовываться прямо перед глазами. Неважно, это мы будем учиться делать, с самобранку, мы будем с вами учиться, там, не знаю, еще какие-то вещи, да, делать все, что нам нужно, да, все, что мы хотим. То есть это, чтобы была материализация прямо перед нами. Я думаю, что мы с вами научимся это все делать. Вопрос, ну, вопрос здесь желания, наверное, да, то есть если люди ну, мы жили так всегда, то есть это наше качество, мы творцы, мы делали все, что мы хотели делать. У меня, конечно, я понимаю, что я, видимо, где-то там в каких-то жизни амбиции было много, потому что как только я закрываю глаза, и у меня, значит, перед глазами <coughs> с одной стороны озеро с лебедями, сразу, да, в каком-то, значит, парк там белые павлины гуляют. Ну, я, я потом поняла, что я человек очень нескромный, у меня масштабы такие гектарные, поэтому нет, надо как-то успокоиться, посидеть уже тихонько в избушке, на корих ножках и как-то там э, повести какой-то астетический образ жизни. Вот. Э, вот а то иначе, например, амбиции. хлещут через край куда-то. Да. Ну, потому что я очень люблю, когда по собственным скачут белки, мне очень нравится, когда у меня под окнами ёжик все время шуршит, да, и мы ему объясняем, что сейчас ночь, он говорит, ну и что, да, ночь, я вот тут хочу, а еще у нас сычи под окном сидят, вот, мы им тоже объясняем, что мы спать хотим, он говорит, да-да-да, спите, угу. ну вот, так что у нас уже пятое измерение немножечко приближается, ну, животных достаточно много, у нас есть змеи, лягушки, у нас ящерицы по огороду, ежики ходят, ну я имею в виду кроме домашних животных, а еще дикое такое пространство, птиц много, вот, поэтому мы значит, пытаемся как-то себе создать и всё, в реальности. Да, Ольга Викторовна, это, конечно, все замечательно, но через 6 минут у вас начинается другая передача. Да. К uh -huh. сожалению, дорогие слушатели, мы не можем зачитать все вопросы, uh -huh. у нас просто нет на это времени, но уже практически через 5 минут начинается uh -huh. следующая передача. Ольга Викторовна, надо подготовиться. Да, вы не волнуйтесь, мы на все вопросы обязательно ответим. Запоминайте вопросы, присылайте, и у нас будет обязательно дополнительное занятие, мы уже практикуем это, то есть мы завершаем курс тем, что мы ведем дополнительные урок, и дополнительный урок идет, и где отвечаем на все вопросы. То есть мы, что называется, под ноль зачищаем, да, чтобы ни одного вопроса не осталось не отлично, то есть каждый человек получает ответ, это обязательно. Поэтому, конечно, на все вопросы ответим. То есть не будет так, чтобы где-то осталось что-то там зависло. Угу. Ну что ж, всем всего доброго, до новых встреч. До свидания. До свидания всем, да. Громного благодара.